Всем привет, с вами Оля, и сегодня я делаю первый выпуск шоу Вопрос-ответ. И вопросов в этом выпуске будет очень мало, потому что их задавала одна девочка Стефани Колодкина. Она есть в моих подписчиках, и у нее, честно сказать, очень крутые видео. У меня есть мини-реклама канала, посмотрите на мои, в моих видео. Итак, первый вопрос от нее. Так звучит. Люб. Какой твой любимый пэт? Мой любимый пэт это одна из моих такс. А именно вот это. Мне заверник LPS написала под одним моим видео, например. Ну, не помню, по-моему, под видео смотреть всем. Написала, что она хочет так Да, Я ее раньше тоже очень давно хотела. Она реально клевая. Ну, и следующий вопрос. Следующий вопрос от Стефани Колодкиной. Любишь ли ты снимать? Короче, ты любишь снимать? Вот так она написала. Да, я люблю снимать. Если бы я не любила снимать, я бы не снимала видео. Мне очень нравится снимать. Я на самом деле уже второй год снимаю видео, но выкладываю. Я их очень мало. Я сначала просто тренировалась, так сказать. А теперь я уже решила так-то выкладывать нормальные видео. Хоть на веб-камеру. По крайней мере, я их снимаю на веб-камеру. Вот так. Следующий вопрос. Э, ты любишь музыку? Да, я люблю музыку. Я всегда ее слушаю. Я чаще всего сижу на ютубе, смотрю видео, такие, как моя комната. В общем, вот так. А в другое время, когда сижу за компьютером, я слушаю музыку ВКонтакте. Кстати, Стефания, я уже тебе дала мой ВКонтакте. Не скажу, куда. Посмотри, короче. Ну вот, я надеюсь, тебе понравилось это видео, я отвечала на твои вопросы. И может быть, у некоторых тоже возник, возникли такие вопросы. В общем, это было все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, вопросы и запрос на видео. Всем пока и до скорого!